Паломин сказал, что вы все значки носите. Да где нет, значок? Нет. Давай представляй. Представляй. А Представляйтесь, давай. Представляйтесь. Давайте. давайте. Как вам, давайте. Фахамский. Как я Фахамский? -кам, Фахамский. Я спрашиваю, что здесь такое? Мы вот проводим. Обилища. Да нам отказали. Уже следствие провели ну, и Это провел прокурор, его участков. вам будет в прокуратуре. А я вам отдыхаю. Завтра будьте Я запрещаю вам снимать. Давай. Я имею снимает, полное снимает, право снимает. вас снимать противоправные действия сотрудника полиции. Представьте, статья 18, пункт 3. Чего? Закон о полиции. 18. Представьте, 18. да. 18. Представьте. Что Чего вы Статья 18, пункт 3. Я вас прошу представиться. Вы отказываетесь. Вы отказываете? Удостоверение. Это 18, пункт 3. Предоставьте удостоверение. Удостоверение. Кому? Мне. Для чего? Вы что, статью эту не знаете? Ну? Сколько времени... Так отказали, ⁇ юм, отказали, они щас... сейчас... Ты не на службе, не ты, не на службе. Не ты не сюда приезжай. приехал, тебе приказал начальник какой? Не кричи, не кричи. Андрей, в, в алкогольном состоянии, ты хочешь, чтобы я с тобой приехал? Нехай мне, пожалуйста,